Вроде, что это такое? Так. Я не понял. А ну, что это за кровь? Какая-то записка. Ну-ка, стой. Давай. Знаешь, что здесь написано? Да. Похищение. Да. В смысле? Здравствуйте. Если вы ищете Василия Евгеньевича, то вам нужно его забрать. Или я его убью? Он находится в другом городе, в городе Рублев. Если вы хотите его забрать, то лучше берите с собой деньги. Нам нужно 10 миллионов рублей. Жду вас. Да, вот это поворот событий, которым мы дожили mm -hmm. даже с собой. тобой. Что нам делать? Вот сейчас. Но я часто я без понятия. Мне больше интересует только один вопрос: откуда мы возьмем такие деньги? В принципе, у меня тот же вопрос. Просто э, я пустой. У нас там, может, 1100 наберется максимум из всех ну да не, Ну, не 10 миллионов. Ну, не 10 миллионов. Слушай. Ну. Так, а может, мы зайдем к василий Евгеньевичу домой? Может, у него кто-то там есть, кто-то там живет? Может быть. Давай. Ну, пошли посмотрим. Да. А ты же знаешь, где он живет хотя бы? Слушай, ну, по-моему, чё-то чё да, вроде проход... я вроде просматривал, прогуливался по городу. Видел, что он выходил из одного дома, но я, конечно, не знаю. Пойдём, ну, все равно, пойдем проверим. Посмотрим. Ну ладно, ну, да, это тогда пошли, ладно, посмотрим. У нас все равно мало времени, давай только побыстрее, а то да, реально по мало времени. Давай-давай-давай, погнали-погнали. Вот я только одного не понимаю, почему мы должны в этом во всем разбираться? Даже не знаю. Ну, слушай, ну, ближе к нам, конечно, всё-таки судьба. Ну, конечно, судьба злодейка, тебе так скажу, потому что ну, как да, только да, мы да. хотим реально вернуть наши деньги за то, что мы просто так чуть не умерли в шахте, да, из-за его же халатности, скажем так, мы значит получаем в какую-то жопе оказываем все все время. Да. Просто просто мы даже не получаем денег и просто а, а, а, оставим в Ну вон. что, по-моему, этот дом. Вот это дом. А, ну... по-моему, да. Не, ну так, прикольный слушай, домик ну -ка. как-то. Только мне Сейчас одно только подумал, а как мы сюда поберемся там? Слушай, давай попробуем постучать. Да-да-да, отпрямьте ее, сейчас так и откроют. Ну рою. Ну давай. Слушай, а может где-то возле забора О, смотри! Чего? Вот это я реклама, я сейчас говорю. Ух ты, е подожди, А это от него? А, ну попробуй, а может это вообще не от него. Ой, нормально. Ну, Роди, ну, да я предлагаю нафиг, давай забьем на наш дом, давай здесь перепоселяемся. Ну что нам с тобой-то? Это да. Ну да. Так. так, так Хорошо. В, в другой город ехать. А, ну да, согласен. Ну если что, потом мы его выгоним, мы сами сюда переедем. Когда что сделать? Так, значит, ну, что да. нам надо найти? Давай поискать. короче. Деньги. Да, давай искать деньги. Ну, давай. давай. Ты, иск... Ты первый этаж. Да, я второй. пойду первый. Ну я вижу, тут 5000 рублей, я себе их заберу, конечно, да? Нафиг ему-то они теперь. Так, тут книга. Так, тут какие-то. У нее тут кухня. Не, ну прикольно, у нее тут кухня, конечно. Ну что ты там что-то нашел? Вроде. Интересное такое. Нет, тут книги, тут лежат торт, тут лежит. Кафедра. Кафедра, ну он. Эээ. номер один. Кто же это все делает? Не знаю. Роди, я тут нашел, походу, сейф. Подожди, нет? Это не сейф? Не похоже на него? Слушай. Подожди, по-моему, похож. Ну, мне тоже кажется. Ну-ка давай. Так, Родь, а попробуй код-то какой будет. Ну давай, если он не супер умен, скажем так, как его смогли, если так обхитрить и поймать, то код какой-нибудь 1, 2, 3, 4, 5 будет какой-нибудь такой. Подожди, а тут их нету нигде? Не, ну я не вижу пока что. Ну из книжек я не Подожди. вижу каких-нибудь кодов. Не, ну тут вот на кафедре, на кафедре написано, кто же все это делает. Это точно не код. Ну да. Ну вот попробуй, короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6 вести какой-нибудь такой. Легенький такой. Так, так. Так, если ты там открыл. себе! Что там? Да, я посмотрю. Фига себе, ну мы бизнесмены, теперь. Да, конечно, я не ожидал такого поворота событий. Ну да. Но если... Стоп, а если подумать, Василий Евгеньевич не очень хороший человек. Я, я предлагаю вообще никуда не ехать, никуда, ну, потратить деньги для себя, а чем мы? <свечес> Слушай, давай, а, а, су, а сколько здесь примерно может быть? Ну тут миллионов, 10-20 будет как минимум, ну прям остров. А, у тебя калькулятора нету с собой? Не, вообще, вот это я не брал. А, нет, телефон нет, есть откры... хотя? А, хотя, да, в телефоне можно, давай сейчас посчитаю, попробую. Посмотри в телефоне. Да, сейчас посчитаем. О, нифига там цифры получаются Поч ну реально, почти 10 миллионов рублей ну слушай нам О. хотя бы этого хватает как-никак ну на мальдивы прям поехать на гавайи да какие ёстров? мальдивы тема вы если мы спасем вот этого э, работодателя ну то мы его потом с него еще и можем потребовать понимаешь Родь, ты просто ты... же все так ну рот ты что ты не помнишь что с нами произошло не, не только неделю назад что с нами произошло мы реально мы какой-то Да, шахтер. я понимаю что мы прошли очень тяжелый путь к этому но но все равно мы должны его спасти как никак он дам давал работу ладно понимаешь? ладно окей если он нам давай, ничего не будет, бабки, то мы я, Если что, если вдруг он ничего не сделает, то мы его просто, ну, там оставляем, пусть его убивают, и нам вообще сейчас будет с высота да, наплевать. Да, да, все, да, давай забираем. Забира, забира, забира, забира, забрал. забирай, вот Чак, пошли. Ладно, пошли одеваться Еще тогда, помню. собирать вещи и поедем на наши рублев. Ой, погнали. Да, что давай ты. Так, Рой, давай быстрее, давай, а то вещи-то сами себя не соберут, как говорится, правильно? Ну да, да, давай, давай, давай. Ой, прям, реально. Хотя мы несколько минут тут такое чувство не были в этом нашем доме, да, несколько Rankin, даже. А столько <просит> <Tasmanacanus> <просит> вот прям... Слушай, все брать, да? Да, бери все, что хочешь, да, прям я все заберу, все что такое есть. Родя, а, Родя, у нас, у меня тут вопрос к тебе, может на Гаваи все-таки поедем? Слушай, э, подожди еще раз, что? Скажи да просто и все. А, да, хорошо. Да, хорошо. О, прикольно. На Гавайях, значит поеду. Так, соб... а мне ничего больше не так, надо. Так. Ну ладно. Так, э, ну все. Вроде я все собрал. Пое... Э, ты готов? Нет? Э, под, подожди, подожди, сейчас секунду. Что? А, ну, а, ну, а ты свой этот личный прям берешь, да? Ладно. Да, вот под мосточку еще. Опа. Ну все. И музыкальный, и музыкальный блог, чтобы не было скучно. Ну да, бери все, что тебе надо. Самое главное. Ой, о, смотри. Чего, чего, чего это? Я, да я нарушил физику. О, ну все тебе. Я, тебя походу эту все. Зам тебе куда, куда тебе надо? Ладно, слушай, я, конечно не знаю откуда у меня это, но. О, Розиончик, значит. Ладно, ладно. Прощай, ну пары, я думаю, надо попрощаться с домом все-таки, потому что сколько. А, да. Эх, прощай, милый дом. Пока наш родой, хотя мы купили тебя за свой счет. Ну ладно, ничего, новый купим деньги тобой. еще купим. Ну да, еще купим. Подожди, стоп. Чего? Как? Я разве ну, да. Подожди, ты разве говорил то, что мы собираемся покупать новый дом? А, ну, помнишь, я тебе что-то в, кварти... в доме нашеморал, да, что типа... А, родион да, да, скажи, да. Ты сказал, да. Ну, это я тебя просто спросил, что давай потратим на эти деньги все-таки, за свой бюджет. Ты согласился, поэтому все. А, ну, я понял. Ладно, понятно. Короче, как всегда, ты меня подколол. Да. Ну, Эх, если что, ладно. будем смотреть по ситуации, по плану. Что нам с собой? Так, ну что, погнали в рублев. Ладно, поехали. Вообще нам надо с тобой сейчас идти на вокзал, правильно? Как бы купить надо ну, да. билетик какой-нибудь нам. Слушай, подожди, а давай по карте подойдем. Да мне кажется, ее уже сняли. Да ее сняли, потому что в прошлое, когда-то ее её... давно. Это когда... да. еще когда наш дом взорвался первый. Ну, о, воспомя... о кого Не знаю, у кого-то хоронит походу теперь еще. Да первый дом, конечно, Есть. наш. Да слушай, а я его... че, до сих пор разбираешься? Да. А, а сколько мы там с тобой, наверное, 15 минут только были в этой, в этом? Слушай, чуть куда побежал? А... Да пошли, здесь, по да, пошли через. Да, ну не, я уже на рынок. Пошли через рынок, там все равно надо через этот рынок. Ты где, Роди? Роди, ты где? Я вот, вот, я вот. А вот я, а, вот, я, я вижу тебя, все. Ладно, ну пошли а, через блин. рынок, потому что там ä, идеальное место. Ну что, Родион, куда поедем? На Гавайи, на Мальдивы? Куда тебе хочется? Физы, стоп, мы уже на руле, стволить. Ну, собирались на рублев, но заедем на наговари еще, отдохнем. А, ну, окей, не вопрос. Ну, Чисто, по флексим, да. по, Чисто по флексим по чилим. Чисто да. по флексим по чилим. Что? Кстати, а где этот вокзал находится? Вокзал вообще где-то он в той стороне должен находиться. как. <связь> <связь> <Ой>. <связь> <связь> Роди, <связь> что было? Это Слушай, там что за записку еще подобрал? Господи, Блин. что за камень <связь> в руки попал? <связь> Давай, посмотри, что там написано-то. Так, я не понял. И куда это вы там собрались? На Гавайи? Не, та... не, так не пойдет. Если вы не принесете мне эти чертовы деньги, то ваш друг умрет, а вместе с ним умрет один из вас. За вашими действиями следят всегда. Удачи наш. Точнее, наверное, ваш друг-маньяк. Обломались наши планы. Походу реально обломали наши планы с тобой. А то, особо, кто за нами следит и где? Роди, наверное, сам маньяк. Аналогично. Ну да. Если он написал нам записку. Так, я думаю, надо чуть вернуться. Человек себе мир-то как это разнесло. Маньяк, вот узнает побед... ну, слушай, хотя бы какие-то преимущества сюда можно на, хоть на раскопки идти ну согласен ну хоть что-то сколько угля тут не очень хорошо что за нами следят да ну ладно поехали сюда рублев. поехали как-то все-таки придется у меня кирка есть да у меня есть тоже я уже и Ладно, все-таки придется нам идти спасать этого гада, который <свес> нас решил, который решил нас убить, как бы, да, завалить. А, стоп, а я сейчас подумал, а что если он реально нас хотел убить? И именно это хотел убить и не только этот маньяк, но и рекламодатель. Типа в шахте же, мне кажется, не просто так на нас все оборушилось. Слушай, так это, у меня, конечно, есть предположение. <свес> <свес> Какой еще? Так, может, это как раз-таки вот этого, помнишь, нас тогда завалило из-за ну, ну. этого? Какого? Из-за араба, по-моему. Ну, если, если не ошибаюсь. Может, это и, кстати, его проделки? И ну, как раз-таки его... А стоп! Может, а... это самый маньяк? А может быть, реально, знаешь почему? У нас завалило где-то, вот смотри, у нас в этом же квартале где-то из-завалило, в чем прикол? Теория... Ну, конечно, это всего лишь наше предположение. Да, поэтому... мы это не да, можем доказать. Нет. Но я тебе Но все равно, нет. мне кажется, все равно к нему а Есть какой-то, да, да, надо взрывом. Надо что-то будет спросить. Вот, но ну, зато мы знаем, кто это точно мог сделать. Ну ладно, давай, Вроде, быстрее ну, да. пойдем тогда на вокзал, это чертов, а то до него да, там уже тоже уже. не три секунды идти. Нет! Никогда больше так бегать не собираюсь. Господи, как это долго! Это наш вокзал? Это наш вокзал, реально? Я думал, он немного красивее, конечно, у нас будет. Все так заросло, ничего не понятно. Да. Я надеюсь, они хотя бы какие-то деньги будут тратить на какие-нибудь ремонт какой-нибудь, я не знаю. Не, я, конечно, все понимаю! Ну, посмотри на... Да. Как сделано. А ты год постройки? Конечно... Э, а ты год постройки? Это посмотри-ка. 1993... 1931 год постройки. А, И Мне вот кажется, так... тогда этой даже страны не было. Нет? ну да, по плану. А, вот подвох. чем ты понимаешь? чем подвох-то идет? Ладно, mm -hmm. а, мне после... Осторожно постоянно... идет ремонт. Ага. Ну, значит, пытались что-то хотя бы делать. Мне просто интересно, здесь хотя бы можно какое-то что-то купить? Ну, либо билет какой-нибудь, Здесь блин. был бомж Вася. Да. Да, Роди, аккуратней, там кровь какая-то у тебя под ногами Господи. прям была, да. Блин, а Тут вот. черепы валяются. Да, и свет офигенный. Ладно, Роди, давай я сейчас попробую купить билетики. Ладно, давай. Да, давай, ответ, давай, а, давай, денег давай. Так, э, добрый день, здравствуйте, да. Добрый день, да. Здравствуйте, можно нам, пожалуйста, два билетика до рублева Нам просто надо на поезд, да, два билетика хороших -то. Да, конечно. Сколько это примерно будет стоить нам, чтобы посмотреть? С вас пять Так, за один билет пять тысяч, нам десять тысяч, да, хорошо. Тогда с вас два билетика, да, хорошо. Я надеюсь, вы хотя бы эти деньги потратите на ремонт всего этого заведения, так скажем, да? Хорошо. Ладно, Родь. Родя, Родя, Родя, ты где? Ты где? А, вот я тебя вижу. Родя, Родя, смотри, да, спасибо, удачи. Вот нам билетик один тебе даю, да? Так, Родь, я тебе там твой билетик дал, да? Да, а, вот, да. Так, да, вот, вот. ладно. Вот наш, походу, поезд приехал все-таки. О, добрый день, Слушай, добрый день. Да. Так, Тут ладно, давай подождем. Да, давай подождем. Добрый день. Да. добрый день. Ну, вот наши билеты, да, если что. Да, да Вот, наш вот билетик, да. наши два билетика. Вот билетик. а, ваши места 7 и 8. Да, спасибо, хорошо. А, давай хорошо. пошли. Пошли. Так, о. Так, прямо... а вот, вот места. Так, о. А, молодой человек, вы как-то уронили, конечно. Какой-то череп да. непонятный. Я не хочу это трогать, извиняюсь. А, мне вот, надо наши места а, пройдем, вот, да? да, да, да. Вот наши места. Уважаемые пассажиры, посадка окончена. Поезд отправляется. Данный поезд движется с остановками до станции Богатина. Спасибо за внимание. Осторожно, двери закрываются. Артём, Артём вставай, наш, наш поезд наш приехал.